Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим соус социбели. Для этого нам понадобится вода, томатная паста, базилик, укроп, кинза, сахар, соль, кориандр молотый, чеснок сушеный, перец красный жгучий, перец душистый молотый, орегано. Доводим до кипения воду и добавляем томатную пасту, если она густая. В кипящую пасту добавляем все наши специи и перемешиваем. Даем остыть нашему соусу. У нас получился вот такой вот замечательный соус, который можно добавлять в различные блюда. Хранится он достаточно долго в закрытом виде в холодильнике. Приятного аппетита!